Всем привет и добро пожаловать на мой канал, я Наташа, а это ваша любимая рубрика, которая вам очень быстро полюбилась, это игры онлайн для девочек. И да, в них полно трэша, в них полно всякой непонятной для меня дичи, думаю, что для вас тоже, я знаю, что вам это нравится, мне это нравится тоже. Так что без лишних слов начинаем играть, но перед этим подпишись на канал, нажимай на колокольчик, если ты его еще не нажимал по каким-то причинам, и поддержи меня лайком, а мы погнали играть. Сразу хочется начать с эпика, называется игра Операция на попе, я очень сильно удивилась такому названию, потому что я думала, что это была опечатка и мне показалось, но нет. Здесь действительно написано «Операция на попе». Давайте посмотрим, что это за такая игра и что она из себя представляет. О мой гад, а почему я погружаюсь в его кишки? Что, простите? Где я? Подождите, здесь темно, мне страшно, я ничего не вижу. Подождите, куда мне эти У меня щипцы. Неужели кто-то себе засунул морковку? Так нельзя делать. А что надо, надо трогать? У, у. Господа, кажется, мы с вами оказались в заднице. Здесь очень темно. А почему у нас в жопе кость? Я, конечно, ничего не понимаю. Куда нужно кость тянуть? Кость, наверное, нужно тянуть вниз. Нет, подожди, гейм Что-то у меня в жопе случилось не так, и что-то пошло совсем не по плану. Это, между прочим, первый уровень. Я не могу его преодолеть. Эта игра слишком много требует от моего интеллекта. У нас есть кость. Нет, ну это неправильно. А, надо, чтобы... Понятно, у нас же сжимается там это самое, мышцы жмутся. Анус тут. И он мнется. И поэтому нам нужно протащить нашу кость через весь, весь кишечник. Ой, тут какие-то жидкости. По-моему, это... Да почему? Почему меня не поглотили? Меня поглотили какие-то жидкости зеленые в нем. Я не поняла, почему, что я делаю в этом кишечнике мальчика. Я, конечно, мою волосы, но не настолько, чтобы прям так. Надо двигаться быстро. Видите, этот кишечник, он какой-то, как-то называется, у него быстрый обмен. Он раз, раз и усерился. Вот тут, видишь, бурлит тут эта фигня. Надо ее вот так вот... Тихо, тихо, тихо. Мы сейчас выйдем, мы вынесем тебе косточку. Мальчик, зачем ты засунул себе кость в жепь? Ты что, пес? Он действительно пес. Так, а что у нас кишка. Слишком длинная кишка. Сколько ждать-то? Раз, кишочка, два кишочка, три кишочка, пес. А интересно, мы встретим хомяка, потому что в Саус парке, если кто-то смотрел, там у мистера Мазохиста жил хомяк. А прикиньте, если тут будет хомяк. Да сколько можно? Смотри. Эй, там за поворотом, берегись! Кость везут. Жинь, жжинь. Ой, тут что-то сузилось. У него непроходимость. Мы его теряем. У него эти самые предродовые схватки. Давай! Я вижу выход! Я вижу свет в конце туннеля! Да! Вышла. Черепаха на утро. Здрасте. 5 рублей. Ты что, ты думал, что ты копилка? такое себе. Накопил. Это типа. Я бы удивился, если там гречка была. Слушай, у него что-то вообще теперь кишки по-другому сжимаются. Блин, да ладно, ты что, гонишь, что ли? Вот эта игра! Вот эта игра для нас, прям с вами. Про кишки. Ой, тут какое-то разветвление. Куда пойти? Направо, налево. Ну, пошли налево. Ой, тут какой-то. Здравствуйте. Я мимо вас прохожу. Кажется, у него газы. А куда дальше? Ну, пошли наверх. Боже. Я таких игр еще не встречала в своей жизни. Это первая такая игра, где я выношу из э, жопы человека 5 рублей. Наверное, мне не хватает на хлебушек. Ну, бывает. Я слышу, что там бурлит. У нас опять разветвление кишки. Надо обходить. Эф, эф, эф. Здравствуйте. Я мимо прохожу. На меня даже эти самые плохо... Ой-ой-ой! Подожди! Стоп! Я не смогу пройти там это, Блин. Да я запутаюсь. Ты что? Я не, на... не могу найти выход. Я не могу найти выход из конца туннеля. Там слишком запутано него. Это не человек, это инопланетное нечто. Я проиграла. Чудесная игра. Нравится. Я не смогла вынуть чаевые из его жопы. Что мне теперь делать? Я плохой официант. Кость вытащила после еды, а вот чаевые так и остались в нем. Короче, давайте с вами сделаем это так. Я вижу, что у этой игры реальный потенциал. Если она вам нравится, то мы в следующей серии данной рубрики будем проходить эту игру целиком и полностью и вытащим все предметы из его жепи. Поэтому если вы этого хотите, пишите Кость. Хэштег вынькость это значит, что я снимаю в следующий раз продолжение по этой игре, и мы ее прям полностью-полностью проходим. После попы я предлагаю нам все-таки чуточку углубиться во что-то виленькое, поэтому здесь будет нетипичная для этой рубрики игра, которая называется «Учимся лечить домашних животных». Надеюсь, это будет мило хотя бы. Нажимаем «Плей», и у нас здесь есть выбор. Выбрать попугай с хохолком, кого-то он мне напоминает. Киську или песеля Кити. Том и Джо-Джо. Давайте возьмем кого? Пес, лис или попугай. Давайте возьмем киску. У меня есть кот, два кота, поэтому берем киску. Нашей киске нужна помощь. Наша киска не в себе. Нашу киску нужно подстричь. Заросла лужайка, ну бывает и такое. Что делать? Говорят, попу мыть, попу мыть, попу надо мыть. Ну вот еще надо брить. Плей! Ой, маленький котик, нет, я не такой игры хотела. Что это, маленький, что делать? Его надо прям, смотри, у нас здесь. Ой, ой, ой, ой, маленький, прости, пожалуйста. Вот здесь, знаете, вот если с людьми вообще не жалко людей, которые там лежат, раскрученные. То здесь кисю жалко, маленький, кто ж тебя так потаскал? Он мурчит, мой котик мурчит. Мы его помоем. Ай, я не понимаю, что мы делаем, но котик мурчит. А, мы ему прыщики залечим. У него выскочили ягоды, ягода-малинка во дворе сидела. Видишь, мой маленький котик, не бойся. Ой, у него какие-то тут эти самые. Улидии, хламиди. Хламиди, улидии. Достаем из нашей киски всякие бактерии. Какие-то крючки, закорючки, которые мы сосем с вами обычно на новогодние праздники, леденцы. Прям мне. Это плюмбус. Ловим плюмбус. Очень много плюмбусов. Плюмбус, еще один плюмбус. И нам нужен последний червячок. Да, мы вылечили киску, осталось вытащить из кота остатки. Чего? Чего вытащить-то есть я? Кот. А, вот еще одна иголка спрятала. Next level. У нас есть следующий уровень. Здесь это второй. Сейчас мы вылечим киську. И киська будет счастлива. Потому что киска оказалась в правильных руках. Когда киска оказывается в правильных руках, она мурчит. Давайте немножечко дадим. Ой, у него какой-то бронхит. Мне кажется, это предвестник апокалипсиса на букву К. И что? А, надо окрасить синеньким, что ли? Или надо лопать? А, надо лопать. Надо... А зачем? Мне же кажется, в жизни это так не работает. Но, видимо, работает. Вытрем котику глазки. Отсосем ему гнойнички. У котика, видать, была веселая жизнь. Или это мазь? Скорее всего, это мазь для глаз. А может и не только для глаз. Может быть и для чего-то еще. Никто не знает наверняка. Но котик потихоньку становится котиком. Это надо на головку приложить. И надо нам ему за этого эти его ус, ушибы, посадины. По... Наверное, пес подрал его. Потому что там был пес, они подрались. Все, я сделала. Давайте, следующий уровень у нас. Это что-то надо с котиком сделать. Наверное, прививки поставить. Потому что у нас эпидемия. Надо... Лечить котов. Тоже. Они подвержены. Во-первых, вот тебе ложка косторки или жира. Ой, это а что за перво? Ого, да тут настоящая бойня. <свеч> я тебя уничтожу! Я ем чужеродные тела. Вот будете себя так плохо вести, я вас съем. Убираем скиски остатки говна и делаем ему укольчик в жепь. И теперь котик счастлив, потому что у него повысился гемоглобин. И по классике жанра в любой такой игре мы естественно должны нарядить нашего питомца, человека или кто там у нас вообще к пришел. Поэтому мы сейчас этим с вами и займемся. Ой, котик у нас должен быть максимально миленьким, поэтому я хочу, чтобы у нее была розочка. Чтобы она пришла к доктору и сказала доктор, это вам. А это как будто сиськи у нее, человечьи, видишь? Реально как будто у нее сиськи. А, кошмар. Я хочу что-то красивое. Чего все такое некрасивое какое-то? Фу. Ладно, пусть будет голубое. У нас будет без скустица. Розовые тапки, черные тапки и чулень. Идеально. Завершили эту игру, я считаю. Следующая гениальная игра называется Роскошный чизбургер Мы же с вами любим Макдональдс Поэтому мы должны сделать роскошный чизбургер А в принципе мы то чего? Мы можем с вами выбрать булочку Чебата, мачата, вот это вот гренка Обычный хлеб, бигмак И этот день наш Давайте выберем чебату Как выглядит чебата? Вот это похоже на чебату Не знаю как выглядит чебата Наверное так выглядит чебата Мы можем сделать еще его цветным Можем сделать булку разноцветную Давайте сделаем ее темной Нет Похоже на что-то не очень хорошее У меня плохие ассоциации с этим Это как будто булочка уже вышла из нас Поэтому сделаем ее более такой вот ржаной а Дальше мы можем посыпать кунжут Я предлагаю посыпать какой-то такой беленький кунжут Вот такой вот, немножко подсолнечный кунжутик Котлета, котлета должна быть Ух, какая жирная котлета Максимально жирную найдем сейчас котлету Это какой-то стейк, котлета мат... Вот мне понравилась вот эта, она прям жирная Вот это вот прям такая, ух, такая колбасня Соус у нас будет красный, с горчицей Вот, мне кажется, это прям ход док получается. Сыр должен быть тоже жирный. Жирный, вот такой двойной. Это же чизбургер XXL. Помидорки, огурчики. Вот это все добавляем. О, перцы, чтобы было горячо. И салат. Вот такой вот у меня получился роскошный бургер. Пишите в комментариях, съели бы его или нет. А после замечательного роскошного бургера кое-кому стало плохо. Познакомьтесь, это игра Эльза. Операция полипоксации. Кажется, кто-то переел моих замечательных бургеров. Поэтому давайте сделаем Эльзе липосакцию. А вот она и есть, кстати эти мои бургеры. Она, видите, наслаждается. Она заедает горе. Скорее всего, она развелась со своим мужиком. Хотя, куда она делала ребенка? Она его съела. Она его съела. О-хо-хо! Вот это япона, мать! Вот это у нее здесь раз складкой. Два, три. Х, щеки такие, как будто она себе положила туда остатки пищи. Давайте ее нарядим. А бы хотим ее так наряжать? Да не влезет она. Я же вижу, что она не влезет. Да вы серьезно? Да не влезет она. Ой-ой-ой, вот это жопа. Вот это я, конечно, люблю больших. Люблю, папа. Тогда, ой, да не застегнется. Она сейчас только платье порвет. Я же сказала, я слишком толстая. Давайте. Эльза, привет, звонит нам она. О, она, я слишком толстая. Не беспокойся, я знаю, кто тебе поможет. Очень быстро. Это я. Знакомьтесь. От сосу жир. эффективно, быстро, просто сосем. Сначала, Эльза, нужно тебя смочить. Потому что, ну мало ли, надо потыкать места, которые у нас есть. Мы сейчас их все смажем, смочим чтобы у нас было без каких-то там повреждений всякого такого ненужного говна. Сейчас реально будем отсасывать. Я никогда никому не отсасывала. давай давай давай давай давай давай Ну, сколько еще тереть ее? Эльза, мне не нравится растирать жир на тебе на твоем жире. Типа жир на жире бессмысленно Теперь нужно обезболить, потому что, наверное, это не очень приятно. Или мы отсасываем уже? А, мы сейчас будем уже сосать? Серьезно? Так быстро сосать? Я не ожидала. Или... А, сначала мы втыкаем шприцы в ее жировые отделения и складки. Надеюсь, что вы понимаете, что в жизни так не работает? Надо меньше кушать просто. Кушать столько, сколько просит организм, но не переедать. Давай, давай, сейчас мы тебе затыкнем все. И чё? Сосем. По-моему, ничего не меняется. Фу! У нее провисло, обвисло. Гадость какая. Ты посмотри. Я вижу здесь лицо. Я вижу здесь кренка из черепашек-ниндзя, если кто-то понимает, о чем я. О, oh, няу. No. Ну ладно, давайте потрем ее жировые отделения, которые теперь обвисли. Фу. А это йогурт. Доктор просто не доел Йогурт на завтрак, решил воспользоваться. Не пропадать же добро. Это я, если буду доктором. Я буду мазать все на пациентов. Теперь Эльза качок. А еще у Эльзы какие-то странности в области бикини. По-моему, она то ли не брилась, то ли она мужик. Фу, да мы дальше, что ли, должны обсасывать? А, мы теперь будем делать всякие водоросли и ванночки, что ли? Ты серьезно? Обертывание? Да не жирно это что за палка? Мы дробим ее? Что это за палка? Что это за дрын? Откуда его достали? Блин, реально, мы будем ее мазать. Мы будем мазать жирушку. Очень, очень привлекательно. Я возьму лошадку гладко и натру ей гриву сладко. Эльза теперь похожа на коричневый сюрприз. А чё, почему у меня... А, вот еще руки, оказывается, есть. Я-то думала будет только ноги и спинку, а тут надо все и зажирить. Теперь посыпем на нее чебрец, чтобы она была зелененькая она на вкус солененькая, чтобы я потом раз положил в чай и заварилась женщина. Так, да, ну что, я вас натерла, женщина. Нравится? Она там, по-моему, уже блаженно спит, мне кажется. Мне кажется, она уже готова. Мне кажется, она такой дерзости не ожидала и такой вообще от меня этой самой дерзости. Я ее просто беру и глажу. Теперь мы делаем ей обертывание что ли? О серьезно. Ха -ха. Ну ладно полежите женщина, попарьтесь. Банька, парилка, водка, и пивас. Ладно расколбас. Теперь смываем с нее это все. канитель зелененькую. О, у нее там какие-то жирности выползли. О, а почему сиськи то больше стали? Типа они же что? А как это работает? А можно со мной также? Почему у меня так не работает? Почему я худая у меня нет груди? Почему она худая у нее она есть? Типа все что отсосали туда засосали. Можно мне также, пожалуйста? Найдите мне такого доктора, пожалуйста я хочу так. Также Женщина, выберете подмышки, я знаю, я вас еще намажу немножко нутеллой. Нутелла, помесь детства и шоколада. Шоколадное детство. Все, я понял. Эльза у нас теплица. Ее нужно как теплицу укутывать и обертывать, и тогда в ней, возможно, что-нибудь прорастет. Например, гриб. Эльза и ее засохший гриб. Замерзший гриб. Она вообще, по-моему, там лежит баба такая прям. А -а -а. Протираем опять ее влажные вот эти все остатки складости беленькой жидкости, как какой-то больше похоже на реально белые жидкости, чем на воду. Ну, ладно. Не будем осуждать. Возможно, мы не обычный доктор. А мы и есть необычный доктор. Что дальше? Ну, теперь-то жопа-то смотри, какую-то усосалась. Жоп теперь нет. Все в сиськи ушло. Ну, давай, развратная Эльза. Сейчас мы тебя отправим на вписку. Ну, что? платье, хотел сказать дерево. Все, мы выиграли. Но блин, плечи у нее широкие остались. А что с плечами стало? Она, типа у нас пловец? Она плавает, поэтому ее плечи такие широкие, что она такая заходит в дверь, такая типа не прошла. И уж. И по традиции нашей рубрики мы не можем с вами обойтись без беременности. Сейчас у нас будет игра, которая называется "Беременные подруги у доктора". Это мы с Лисой через несколько лет. И такая, меня сейчас уже чувствую, пишут, ты чё? нахреть пошла. О -о -о -о! Вот это прелесть. Ну смотри, похоже же. Вот это это я. Ну похоже волосы у меня когда-то были синие. Алиса очень часто красят волосы в розовый. Похоже, ну смотри какая. Прям. Ну давайте посмотрим, кто у нас. Завангуем на будущее. Я же угадала пол ребенка и не мы. И Алены Веном. Сейчас угадаю пол своего будущего ребенка и еще Лиса заодно. Вот. Так, смотри смотрите, мы надеваем на наших женщин шапочки, чтобы они были максимально дебильными. И каждый соем по термометру. А термометр у нас один на всех. Поэтому придется передавать микробы изо рта в рот. Получается микроб. Так вот они невзначай немножечко полобызались язычками. Теперь нужно приложить статоскоп к сердцу и послушать сердцебиение. У одной нормально, у другой тоже трогаем косвенно чужие груди. И все вроде бы зашибись. Теперь нужно обмерить животики, девочки, животики. Да, да. А у них мне кажется, даже размер животиков одинаковый. Ты представляешь, какие они лучше подружки? Насколько они закадычные, что прям в один день зачали, наверное, смотрели друг на друга, когда это делали, в общем-то, да. Ну, бывает и такое. Наверное, потом плохо с этим живется и спится, но мы не будем осуждать. Мы будем мерить давление. Мы уже в этих играх профессионал. Мы каких только родов не принимали, и подружек роду тоже примем. Они как? они будут вот так друг напротив сидеть и плеваться детьми? А если другой ребенок в другого залетит, типа вот так, путь, и поменялись? Типа они снова беременные. Ну, ладно, бывает. Тогда нужно снимать беременна в 16 срочно. Так, давайте, женщины, разгладим вам пузикрем по животику. Потому что пузи крем, он такой холодный, охлаждающий, успокаивающий. И второй тоже мажем этой же рукой. Этот же крем. Размазываем бактерии ваши общие на всех вас. Что-то как-то я счастлива, а лиса сидит не очень счастливая. Ну что, давайте сначала посмотрим, что там у Лисы лежит. Ой, смотри, малыш. А что это? А почему? Почему все? Фея. Я не понял, почему у нее фея? Я что-то не знаю, почему у нее фея, а у меня а кто будет? А кто будет у меня? Подожди, а почему у нее фея? Я не понял. У нее реально крылья, ты погляди? Или это он? Так, я не понял. А кто у меня? А, так они феи. Чего я только сейчас заметила, что они феи. Ну ладно. А у меня походу пацан. Я хотела девочку, не хочу вот эту вот чебушню мальчучую, не хочу, я девочку хочу. Зачем мне мальчик со своей вот этой вот штукой? Точно, они не феи. Я это, же, это ночная бабочка! Ну кто же виноват? Это пророчество, это пророчество. Видимо, Лиса что-то знает, чего не знаю я. Ну что, девочки, по смузи, по клубничке, сейчас я вам сделаю коктейльчик для бабочек ночных. Коктейль самое то, я считаю. Что, сделался? Разливаем теперь. Вам и вам и вам. Что? Ой, давай себе дам в первую очередь. Что? Лисе мы ее на обследовании в первый раз обсматривали. Теперь я хочу себя обслужить. Что это такое? На, пей воду. А что теперь, наверное, татуировки будем опять бить? Нравится в этих играх татухи бить? Арбузик себе дам, конечно. Хоть, а я ж не люблю арбуз. Ну в этой игре я люблю арбуз. Алисе мы дадим яблоко. На тебе яблоко красное. Жри, ешь, ешь, чтоб ты была более большой, чем я. Ха -ха -ха -ха -ха -ха. Ну ладно, послушаем музыку. Лиса, наверное, слушает, ну ее ребенок слушает Пошлую Молли, а мой ребенок будет слушать Рамштайн. Ах, прекрасно. Они прям даже переглядываются. Она такая говорит: ну чё, нравится твоему, моему вообще нравится, ничего не не понимает. Слышь, только там всякий странный смысл. Она говорит, а мой бьет меня в живот и кричит, дурых цогут. Давайте набьем Лисе со солнце. Типа она восходящая солнечная богиня. А мне, мне мы набьем, давайте у нее будет красная, у нее красная татуха на этой, на затылке. А у меня будет бабочка, потому что я ночная бабочка, ну кто же виноват. И бабочка у меня будет зеленая. под цвет костюма. Я считаю это правильно. Ну а что рожать-то будем, нет? Нет, не будем. Поражать а мы сегодня не будем. Жаль. Ну ладно, в другой раз попробуем. Вот такое вот получилось это видео. Пишите, какая игра вам запомнилась больше всего из этой серии. Напоминаю вам то, что если вам понравилась игра, где мы э, помогали мальчику с непроходимостью его кишок или девочке, я не знаю, что это было или кто это, или оно, или оно, или они. В общем, вы должны написать хэштег, который я сама забыла. Гениально. Я реально забыла. Не радость, не радость? В общем, спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, поддержите меня лайками, мне будет очень приятно. А мы с вами уже очень скоро увидимся. И да, на моем летсплейном канале скоро будут игры, где я буду врачом. Так что, если вы смотрели Федю симулятор, то это будет Наташа симулятор врача. В общем, увидимся. Пока.